я вика и я хочу stories у нас сегодня второй эпизод подкаста stories stories у нас подкасты об историях каких-то интересных переживаниях людей да и вот рядом со мной человек который 10 дней молчал 10 дней молчал как он это сделал я не знаю я так понимаю это какая-то техника медитации и что-то там потом в конце есть какая-то цель, достижение типа счастья, правильное там освобождение мыслей. Ну, короче, мы сейчас сейчас с ним об этом поговорим. Мальчика зовут Свят. У мальчика шикарный бархатистый голос, и поэтому женская аудитория сейчас должна еще более пристально это слушать. Но самое интересное, что у Святы есть что нам сказать. Ну что, Свят, что такое випассана? Да, всем привет. Випассана – это техника медитации. Изначально она как говорит, история была придумана самим Буддой вот, потом она использовалась конкретно в буддизме там, монахами а стала популярной на весь мир уже в 20 веке был такой индус Гоенко, который основал много центров Випасаны, и он считал, что вот эти знания, дхарма, должны быть бесплатными и доступными всем поэтому он основывал и распространял эти центры випасаны чтобы делиться знаниями со всеми людьми во всем мире. Э, окей, то есть у нас есть в Украине такие центры? Да. да? да. И куда ты ездил? Верь, я ездил в Киевской области, недалеко от Украинки, это 40 километров от Киева. Ага, то есть смотри, я так понимаю, что типа в крупных мегаполисах нет этих центров. Это что-то там типа на выселках, ну, короче. Ну да, для того, чтобы пройти этот курс, должна быть соответствующая атмосфера. И если там рядом будет какие-то шумные пробки, машины, еще что-то, это будет отвлекать. Вот, потому в основном... Это происходит за городом, в основном, как я читал и рассказывали там и возле других городов, там и в России, в Беларуси, это происходит на основе каких-то пионер лагерей. Которые вот. никому не нужны, эти, типа Ну да, или нравится. они летом используются как лагерь, а весной, осенью под угу. э, центром Випассаны. Что это такое? То есть это какие-то домики с каким-то центром посредине, в котором вы медитируете. То есть вот конкретно этот центр, как он выглядит? Ну вот как обычный лагерь, просто есть домики с комнатами, там мы живем, там мы принимаем душ, и есть какой-то там актовый спортзал, который завешен шторами и переделан под зал для медитации. Смотри, суть, да, как я понимаю, випассно. Десять дней ты молчишь, десять дней ты... Типа как изучаешь свое тело, следишь за тем, как оно реагирует, да, и типа таким образом больше познаешь мир, потому что говорили о том, что это даже способ постичь счастье. Но для меня это типа такое сомнительное ну, утверждение, потому что ну, как ты постигнешь счастье. Вот сейчас ты понял, что ты счастлив, но типа ты больше как ум чистишь, да? Mm -hmm. То есть ты освобождаешься. В чем там суть? Mm -hmm. Хорошо, суть, значит, выпасывано, да, как мы уже сказали, что это практика медитации. Mm -hmm. То есть это не связано ни с какой религией, ни с какой то философией и, боже упаси, эзотерикой. Потому что многие тоже думают, что опасно это что-то эзотерическое. То есть нет никаких там открываний чакры, ничего там такого, никаких там Молишься какому-то тр Традиции, да, всех этих там танцеваний. Ничего там этого нет. То есть это, грубо говоря, психотехника, которую может практиковать любой человек вне зависимости от вероисповедания. Суть, чтобы прокачать мозговую мышцу, грубо говоря, так. то есть ты там, можешь физически заниматься спортом, а можешь заниматься спортом ментально. Угу. Вот. Глобальная-глобальная цель, которую ты получаешь – это, во-первых, ты очищаешься от каких-то своих прошлых мыслей, не непонимании, то есть это все выходит на поверхность и растворяется, во-вторых, ты учишься наблюдать за стороны, за своими ощущениями, то есть вот это ключевой момент. Вот это заезженная словечко осознанность, которую сейчас все используют где угодно, и она уже стала очень осознанная. таким, да, зашкварным, но тем не менее, вот эта осознанность это очень-очень важный факт, просто главное понимать, что это на самом деле и как этим пользоваться. Поскольку, опять же, у меня был бэкграунд, я уже изучал медитации, уже интересовался всем этим процессом познания, мне было довольно просто, я понимал, как это делать. И самое главное, что ты получаешь в процессе випассаны, это вот момент задержки между раздражителем и реакцией. И в этот момент ты можешь решить, а стоит ли тебе реагировать так, как тебе там подсказала эмоция, или не стоит, возможно это лишнее. Ну типа, смотри, к примеру, летит, вот многих раздражает писк, типа комарика или там вообще жужжание mm -hmm. мухи, допустим. Вот, Випас она поможет, вот если оно летает. Очень многих это раздражает. Они прям там раз, писк, два, три, на четвертый он уже кипит, на пятый уже там не знаю, орет на кого-то. Вот типа Випасса она должна научить этого не видеть и не реагировать. Да? Да, то есть она оставаться типа. Она должна спокойной. научить не то, что не видеть, а она должна научить э, выбрать. Раздражаться ли, либо не раздражаться. Не, вот страшно. пример, который я люблю приводить, например, ты стоишь по дороге, на улице идет дождь, проезжает мимо машины, и тебя полностью обливает водой. Э, ты смотришь на себя, поднимаешь взгляд, машина уже уехала за 300 метров, ты уже мокрый. Э, обычный человек разозлился, начал бы там материться, пытаться там кинуть камень в машину по дороже до А человек, который может осознанно выбирать свою эмоцию, он подумает, так, ну я уже мокрый. Машина уже уехала, я ничего не поменяю. В данный момент мое раздражение, моя агрессия ни к чему не приведет, абсолютно. Она не нужна. И я ее не развиваю. Короче. И это не про подавление эмоций, абсолютно. Вот это большая разница. Ты не подавляешь эти эмоции, ты их просто не рождаешь. Ты их на корню обрубаешь и даже не даешь им разыграться. При должном уровне самоконтроля посмотреть на себя со стороны, то есть не отождествляешь себя со своей эмоцией, то есть я это не моя эмоция, и ты тогда можешь решить быть тебе агрессивным в данный момент или не быть. Например, это не всегда полезно, например, если у тебя работают дома ремонт какие-то там строители и пока ты на них агрессивно не накричишь, они не поймут. И возможно там эту агрессию стоит развить и сказать им агрессивно или на тебя там подворотня какие-то четыре пришли, и пока ты максимально агрессивно на них не кричишь, они не поймут и не уйдут. вот, Они должны это почувствовать. И в тот момент ты понимаешь, вот эта агрессия, которая в тебе рождается, она нужна. Угу. И ты типа должен соответствовать. Ты берешь и, и да. ее не подавляешь, а наоборот развиваешь. Вот. Есть, ты ты это знаешь, знаешь, вопрос понять, выбора. Когда уместно то Да, уместно. да, да. То есть ты вот самый ключевой момент это то, что у тебя есть выбор. И чем лучше ты умеешь вот это контролировать, тем больше у тебя есть вот эта задержка, этот выбор между Реакции и раздражить. Это знаешь, как говорят э, перед тем, ну как говорят, это я читала, потому что да. Были до 3, по, да, Да, типа, знаешь, или подыши. Вот типа, ты хочешь кому-то врезать, подыши, и я все так думаю: дышу, дышу, дышу. Нет, оно падла, не помогает, ну, черт подышать. Ну, типа, это оно есть, да. То есть, да, что ты не дышишь, этом, а да. реально упускаешь. Просто прикол в том, что пока ты дышишь, ты просто сдерживаешься. Вот, я У я тебя хочу. нет осознания процесса, а тут. Если ты умеешь думать, если ты вот опять же прошел випасанал, да, или какую-либо другую технику, то есть випасанал – это единственное, где ты можешь там научиться, я уверен. Но ты, получается, можешь проанализировать и осознать, что оно тебе не надо. И в... это в любом случае хорошо. В любом случае жизни не учит, Да. потому что эмоции часто мешают. И так же самое ты можешь наоборот работать допустим, тебе нравится какая-то эмоция, и ты ее берешь и развиваешь еще больше. Там, хочешь подурачиться, повеселиться, там, побыть ребенком, и ты наоборот эти эмоции, ты понимаешь, вот это классно, и еще больше раскрываешь. Я поняла, знаешь, короче, что такое Випасана? Випассана — это уроки для приобретения эмоционального интеллекта. Э, возможно. А как возможно. красиво. Не, ну реально просто звучит такие есть, Филиппи. знаешь, что ты должен понимать, что ты чувствуешь, почему ты чувствуешь, зачем да, и да, стоит да. ли это чувствовать вообще. Так это всем просто надо проходить, особенно типа в этом мире. Да. Но опять же не все высидят, то есть у человека, у которого жизнь состоит из постоянного переглядывания с телефона до компьютера и когда он постоянно находится вот в потоке перелистывания там сети инстаграма то ему будет очень сложно ему нужно будет наверное перед этим как-то готовиться чтобы смочь высидеть иначе люди вот так действительно на второй третий день повыезжают, потому что они не выдержат не всем это подойдет и для среднестатического человека это возможно будет сложно mm -hmm. то есть поэтому так рекомендовать прям вот всем я бы не стал потому что люди разочаруются, не поймут Поэтому Типа input хуже и пойдут отзывы да, не очень да, получаются. Да. Поэтому я бы рекомендовал бы это тем, кто уже имеет бэкграунд каких-либо медитаций, какого-либо духовного познания себя. И либо, если человек очень хочет, то просто взять и подготовиться уже угу. перед этим. Уже попробовать дома посидеть по несколько часов, помедитировать, потренировать спину. Тут все таки скажут, ты что, больной, Дима? Потренировать осознанность, попытаться побыть там день без телефона, вот. Я же говорю, и тут точно скажут, ты что, больной? И вот эти вещи как раз тебе помогут э, пройти. И Это... тут человек сможет сделать выбор. Понять, надо оно ему или не надо. Сейчас вернемся чуть раньше. Ты как вообще об этом узнал? Я, например, вот смотри, типа листаю Facebook, мне там выпадают вечеринки, какие-то дегустации, еще какая-то штука, но никак не випасана и все прочее. Или ты слышал ранее об этом? Я слышал об этом несколько лет. Я в принципе, если так уже забегать назад и издалека рассказать, в целом интересовался там культурой историей разных стран, в том числе восточных. Вот. Еще в подростковом возрасте побывал в Индии с мамой. В целом, мне это было интересно. Вот. А конкретно на Шри-Ланке уже лет пять назад я там отдыхал и уже общался с людьми, которые прошли випассану. И первый mm -hmm. раз живой отзыв, а не просто название о том, что есть что-то такое. То есть живой отзыв услышал уже на Шри-Ланке и заинтересовался uh -huh. А так. ты услышал от кого? От людей, которые там проходили? От буддистов? от просто людей, которые проходили, по-моему, там и не только там то есть в целом живых людей, которые это проходили конкретно, да то есть не в интернете, узнал именно от живых людей, да Заинтересовался, но сразу для себя понял, что как бы, я знаю об этом мало. У меня осталось еще там три недели на Шри-Ланке, и потратить 10 дней на э, ретрит я не хотел. Так наоборот Шри-Ланка, или типа слоники но, океан были важнее. Ну, возможно, были другие приоритеты, и скорее всего, я просто еще не понимал, как это и что а, это. То угу. есть этих парочки отзывов не хватило для полной картины. Вот. И потом, в течение нескольких лет, я периодически слышал так же само от людей, какие-то рассказы разные, как и положительные, так и такие, э, спорные, но в целом мне становилось все интереснее и интереснее. Вот, и уже вот это я проходил опасно, получается полтора года назад, весной девятнадцатого года, и как раз вот э, зимой два года назад э, я на вечеринке Общался с парнем, и он мне конкретно сказал, вот я прямо вернулся с Епассоном только что, там, неделю назад, и было круто. Я говорю, классно, я уже давно собираюсь, хочу пойти. Он говорит, так, не проблема, вот тебе ссылка на сайт, регистрируйся. И, как бы, возможно, я бы еще бы до нее не дошел бы несколько лет, но тут, как бы, я и хотел, и прямо вот мне, как бы, открыто... Ну, типа, все есть, кому да, вот, идем найдем? Да, давай. Ну, я долго не думал, зарегистрировался и, собственно, заполнил анкеты на сайте. Uh -huh. mm -hmm. То есть все по стандарту. Хорошо, что в этих анкетах? Mm -hmm. что Там самый ключевой момент в том, что желающих много, uh -huh. и регистрация открывается, по-моему, ровно за месяц. Там 7 утра. Тебе нужно проснуться в 7 утра и зарегистрироваться первым, чтобы успеть, иначе места займут. Вот. И опять же, это я говорю только вот про официальный центр по Гоинке То есть есть еще много ретритов, которые и платные, и там, где не соблюдают все эти условия где там утром медитируют, вечером выпивают То есть я слышал такие рассказы, но это не про Гоинку То есть это не про официальные випасы, но это какие-то уже другие вот. Конкретно вот то, о чем я буду говорить, это, во-первых оно официальное, во-вторых, это по пожертвованиям только, и вот такая вот там процесс регистрации. Смотри, пожертвования, это имеется в виду, ты проходишь и потом платишь, да? Ну, по желанию, понятно. Да. Или изначально ты какую-то сумму должен носить, ты же там живешь за что-то, Платится только по факту завершения, то есть если ты избежал заранее, ты не имеешь права заплатить. Ага. Вот так, да. Сбежал заранее, как интересно, да, что да. убегают. Да, да. Ну ладно, еще поговорим, это, это забавно прям. Ну у меня в комнате из 8 человек трое покинуло досрочно. А на каком этапе? Какой день? Ну, точно не помню, но один, по-моему, буквально на второй день и двое уже ближе к концу. Давай теперь пройдемся вот конкретно. Ты заполнил регистрацию, эту форму и дальше тебе приходит уведомление, куда приехать, да? Да, ты ждешь подтверждения. Насколько я слышал и понимаю, что берут, в принципе, всех. Главное успеть попасть в... То есть там набиралось, по-моему, у нас было человек по 50 mm -hmm. парней и 50 девушек. Есть какие-то, когда ты регистрационную форму заполняешь? Я там просто типа читала, а э, проверяют, употреблял ли ты наркотики, любишь ли ты выпить. ну, Короче, если у тебя какие-то психические расстройства, такое mm -hmm. было, когда ты проходил? Я не помню каких-то таких детальных вопросов. Честно Such говоря, я был. эту анкету заполнял там вот в 7 утра. Mm -hmm. я... Такого, чтобы что-то прям сильно странное, я такого не помню. Вот в целом насчет э, лекарств там спрашивалось, э, нет ли каких-то регулярных особых потребностей у человека, что ему mm -hmm. нужно знать, потому что на випассане ты как бы питаешься со всеми, у тебя там минимальное количество личных вещей, и если тебе нужно какие-то препараты по здоровью принимать регулярно, это нужно оповестить mm -hmm. и обсудить. Вот. По-моему, что-то такое было. Ты приезжаешь, у тебя явно есть телефон, еще какие-то средства связи. Да. Их забирают, я правильно Да, помню. ты оставляешь их там, тебе выдают номерок, с которым ты потом забираешь свой телефон. И... Как на концерт прошу. Да, да, да. И выдают тебе номер кровати, номер комнаты, номер кровати. Ага. Вот. Комнаты разные. Я как молодой попал в самую крупную комнату, uh -huh. то есть чем старше, чем тем более, меньше комнаты селили, то есть тех, кому там 50-60, селили по один-два по человека, вот, в основном там по три-четыре, по вот, нас было 9 человек в комнате. И это реально примерский лагерь. Да, реально, 3. у нас было четыре четыре двухспальных кровати, ну, четыре двухъярусных кровати. Двухспальных стало интересно. четыре двухъярусных и, и одна обычная. Но живут же мальчики, то есть нет вот этой ну, Конечно, смешное. полностью все отдельно, сегрегация везде и отдельная столовая, то есть никаких пересечений нигде, дорожки даже от корпуса к столовой раздельные, то есть mm -hmm. ты их только. Сдалека, через деревья. А зачем это сделано? Типа, чтобы не отвлекали да, девушки, да, да, мальчика, да. мальчики, девушек. Скорее всего, да. Uh -huh. И на самой медитации в зале тоже зал разделен, там, по-моему, какая-то штора висела, то есть особо ты uh -huh. девушек. Нет контакта. Ты их как бы видишь, но не концентрируешься. Но опять же, я, может, кто-то концентрировался. То есть я решил в эту игру поиграть серьезно. То есть, там есть некие э, правила, ограничения, которые нужно соблюдать, чтобы максимально качественно вникнуть и э, извлечь наибольшую пользу от этого процесса. Вот. То есть, это правила, возможно, кому-то они будут там в тягость или еще что-то, но мне было интересно, это было э, как игра, это как, я не знаю, там, 20 футболистов играют в мяч, и они сами себе придумали правила, договорились и им интересно. Если бы не было правил, им было бы неинтересно гонять мяч, ну, конечно, а эти ограничения пожалуйста. позволяют э, как бы сохранить интерес. Вот, так же и здесь, то есть я решил максимально извлечь, и у меня было истинное желание изнутри это все сделать, поэтому я не нарушал правила, не пытался там с кем-то разговаривать, переглядываться, тайком там пронести второй телефон и вечером читать ленту, то есть у меня ну, не было таких даже желаний и мыслей поэтому особо ограничений никаких не чувствовал. Ну давай пройдемся по этим правилам, потому что я очень много слышала, очень много, ну типа самое основное это то, что молчите, все люди, а, которые да, присутствуют, да, присутствуют да. в медитации молчат. Ну это, это называется благородное молчание, да, там есть несколько это называлось шила, это как бы кодекс правил, которых должен придерживаться в процессе випасаны. То есть это классические заповеди, типа не воруй, не убивай, mm -hmm. и, и там, не употребляй никаких веществ, еще, еще, еще, еще. Ну, вот самый стандарт, ну, и одно из них это молчать. Вот. Это не значит, что не, нельзя говорить. Это значит, что нельзя общаться друг с другом. Mm -hmm. а, то есть после медитации у тебя есть время, ты можешь подойти к этому Ничего, учителю и задать ему вопросы. И также есть менеджер курса. Он не отвечает на вопросы по медитациям, он отвечает на организационные вопросы. Например, я обращался к нему один раз, когда мне было реально тяжело первые два дня сидеть. Прям очень тяжело. Я подкладывал подушку себе под задницу, но мне было тяжело. Потому что все равно подушки было мало, я сдавливал себе икры, они затекали, и мне было сложно, я не мог концентрироваться. Вот, и я обратился, чтобы мне дали дополнительную подушку, и тут же стало намного легче, То есть перестали сдавливаться икры, и мне стало сидеть удобнее. И пошло по-другому. Давай теперь по тому, как это вообще глобально происходит. То есть, есть какое-то определенное время медитации, вы тратите на нее там 10, да, вроде? Часов, 10 часов в, ску, в день, да. Разбивается же, правильно? Конечно, типа перерывается. Еще да. что-то. Да. Ага. И вот, допустим, вы приходите, как ты говорил, в этот центральный зал, садитесь, да, и что дальше происходит? Как, вы, как человек выбирать позы? Ну, блин, можно же сесть там, не знаю, по-турецки, на, на икры, как ты говоришь, на тумбочки лечь, ну, а если люди вообще не знают, как это делается? Ну, все это выглядит, Довольно Какой-то какой исход, когда нас будет в 4 утра, и мы все со звуком гонга идем такие поникшие в капюшонах, потому что это еще начало апреля и холодно, а в 4 утра очень холодно. Блин. И мы все таки идем на рассвете в этот зал, это довольно забавно. Рынок, как школьники, знаешь, такие как-то... Вот ну, вот... ну, да, а? да. И мы садились. То есть у каждого было закреплено место да, также вот кроме номерка комнаты, нам вначале отдавали еще номерок зала mm -hmm. Чтобы не было путаницы, то есть каждое свое место ты там мог оставлять подушку, чтобы не носить ее каждый раз с комнаты туда mm -hmm. Самая распространенная поза, да, либо ты сидишь по-турецки, либо ты сидишь на коленях и под попу подкладываешь там либо стульчик для медитации, либо в моем случае сооружаешь гору из подушек, еще тогда пледик подкладываешь, и получается такая небольшая там возвышенность на 20-30 сантиметров, чтобы тебе было комфортнее. А как люди чаще всего сидели? Ну по-разному, так и так и так. Ну хорошо, ты сказал, вот первые два дня было тяжело. Как это все происходило? То есть вот, допустим, ты пришел на медитацию, да? То есть утреннюю вот эту, вас привели. Вот первое ощущение. Потому что я думаю, ну типа ты сядешь, сначала нормально, знаешь, а потом пойдет там типа пятый час спустя время, и, и ты говоришь, икры будут затекать, тело ломить, а если еще сел неправильно, будет болеть спина, а. и ты такой весь дедушка, господи, можно не уйти а, отсюда? Да, да, будет болеть спина, это да. Но, опять же, я говорю за себя, мне было довольно-таки легко особенно с концентрацией, то есть у меня не было ни разу мысли о том, чтобы вот прямо уехать и бросить. Да, мне было тяжело вот именно первые пару дней именно высиживать физически, вот. но это у меня, потому что у меня уже был бэкграунд, то есть я уже пробовал медитировать, mm -hmm. хотя я и не сталкивался конкретно с опасной, я уже пробовал медитировать, у меня уже были эксперименты, я там уходил э, сам с собой в лес на три дня без телефонов, без музыки, без книг, без ничего. Соответственно, я там тоже ни с кем не разговаривал, было ни с кем. Было бы странно, что это И это было вне каких-либо практик, философии или еще чего-то. Это было просто вот эксперимент над собой. Ну, випасана получается, что тоже эксперимент над собой. Ну, это не. Ну а как? Ну ты высиди, сколько, 10 дней, 10 часов медитации, да, да, не да. говори, да тут люди сойдут с ума, особенно экстраверты, реально. Я, бы, ну, я просто представляю, вот я иду на випасану, для меня вырубить, вот факт поговорить, это все, я буду кричать внутри, я буду глазами людей просить, поговорить со мной, Нет. пожалуйста. Ну знаешь, вот меня многие, многие почему-то спрашивали, а как, вот первое, что они спрашивали, а тяжело ли было молчать, а как вот. тебе... Я, я не знаю, последнее, о чем я думал, это заговорить с кем-то. Вообще никаких с этим сложностей не было, потому что я пришел туда медитировать, зачем мне с кем-то говорить, и абсолютно никаких с этим не было нет, трудностей, ну вообще, это было абсолютно легко. Вот Молчание сделано, во-первых, для того, чтобы никакие разговоры не отвлекали, да, чтобы люди вечером ложились с чистым разумом спать, а не пытались там болтать о чем-то. И плюс, Обсудить, как они сходили вот, на медитацию. Вот, это самый важный момент. Процесс випассаны, процесс познания, очищения, он личный. И делиться друг с другом – это большая ошибка, потому что люди начинают обсуждать опыт, что вот я прочувствовал, а другой говорит, а я вот сегодня этого не прочувствовал, а третий говорит, а я прочувствовал то. И потом на следующий день человек будет вместо того, чтобы идти своим путем, пытаться прочувствовать то, что сказал ему сосед, какое-то ощущение, а возможно сосед придумал, возможно сосед как-то просто интерпретировал иначе. Поэтому это действительно вредно делиться, возможно после практики, да, но в процессе освоения каждый должен пройти свой путь. То есть это не э, просто какое-то интеллектуальное знание, которое тебе, там, ты не знаешь, как решить пример по математике, это тебе там, подсказали, подтолкнули. Это твой путь, который должен пройти именно чисто сам. Вот. И обмен опытом будет искажать твое восприятие, ты будешь угу. пытаться прочувствовать какие-то вещи, которые тебе рассказали э, твои соседи. Ну хорошо, что опасно в тебе поменяло? Угу. Во-первых, то, о чем я говорил ранее, это способность со стороны посмотреть на себя и выбрать, испытывать себе ту эмоцию или не испытывать, во-вторых, я открыл несколько в себе телесных каких-то зажимов, ошибок, которые я не осознавал до этого. А ну детально, ты о чем? Э, ну вот, на Випасане нас учили наблюдать за ощущениями в теле. В угу. первое время ты просто дышишь, то есть ты учишься дышать и наблюдать за дыханием. Это не какая-то там именно дыхательная практика, потому что ты дышишь просто в обычном ритме. То есть своем, суть, типа. да, суть просто осознавать это и ощущать, как каждый вдох, каждый выдох проходит воздух через твой мозг. Ну типа основа медитация. Да-да-да. Да. Медитация классическая, это ничего общего не имеет с тем, что люди могут понимать, там на ютубе медитация, когда тебе рассказывают, ты там летишь в лес, слоны, слоники, розовые деревья. Это точно по медитации. тебя спускается счастье. Я сам видел. Гайд по Я сам видел на ютубе кучу таких видео, когда называется там медитация расслабления и тебе там приятным таким голосом рассказывают, да, что ты должен там представить, что ты летаешь в облаках. То есть это не то. Я не говорю, что то плохо, не знаю, просто это другое. Это медитация, випаса не медитация концентрации. Посознанно. Ну, следил за телом. Да, да, следишь за дыханием вначале, а потом техника меняется. Есть, э, чтобы не было скучно, ну, по крайней мере, мне э, периодами становилось скучно до того, как техника начинала обновляться. А потом нам давали технику чувствовать э, луч твоего внимания. Так наблюдать ощущения от макушки головы до пяток и ты сканируешь тело и пытаешься понять, что ты чувствуешь вот по факту человек, да, в, обычном, в обычной жизни он там идет он не чувствует, как трется футболка об его спину, как ветер э, ну, если это не сильный какой-то ветер, да, он не чувствует, как там воздух проходит э, сквозь его там волосы, по лицу а по факту тело, оно же воспринимает все у тебя миллионы рецепторов по всему телу, ты ощущаешь каждой клеткой кожи, ощущаешь э, температуру, ощущаешь влажность, ощущаешь э, трение какое-то, но по факту, внимание человека привыкло к этому и… И ты не обращаешь. Да, это не проходит барьер осознанности, оно остается mm -hmm. в подсознании. Пока тебя там что-то сильно не уколет, пока нога не натрет конкретно, ты этого не ощущаешь, пока сильный ветер тебе не дунет в лицо, ты этого не ощущаешь. А там Поскольку нет сильных раздражителей, у тебя появляется возможность углубиться и почувствовать вот эти тонкие ощущения. А зачем это? Ну, типа, смотри, то есть, как бы, вот человек идет, он идет по улице, ему кайфово, зачем ему ощущать вот, что он ступает, вот дует ветер? Это и, типа, нужно ощущать каждый день, пока ты видишь, куда ты идешь, это как упражнение, то есть, ты учишься ощущать это. Типа, замечать. И, да, ты это учишься есть. это замечать. И тем самым это в итоге тебе помогает распознавать эмоции и ощущения. Сейчас я объясню, как это происходит. Каждая эмоция рождается в ответ на какое-то ощущение в теле, в принципе. Все взаимосвязано. То есть страх рождается после какого-то холодка в теле, там еще что-то, там какой-то холод, какая-то дрожь, то есть любая эмоция, она вполне вероятно сопровождается каким-то телесным ощущением. И научившись распознавать какие-то мельчайшие ощущения в теле, ты уже можешь понимать, что вызвало какую-то эмоцию, а что вызвало другую эмоцию. И это тебе поможет, во-первых, лучше распознать, потому что если там, в обычном режиме человек воспринимает только сильные какие-то эмоции, да, там он, не знаю, потерял кошелек, он расстроился, там, выиграл лотерею, он обрадовался, все, а какие-то мельчайшие эмоции он не осознает. Не распознает. Да, а так ты идешь, а по факту влияет все что угодно. Там где-то попела птичка, кто-то тебе на улице улыбнулся, миллион факторов, там ты даже на ямку поскользнулся чуть-чуть, даже не упал, это уже повлияло на твое настроение. И вот все эти факторы, они влияют на тебя, на твое состояние. И если ты это не не замечаешь, что твое настроение остается случайным и ты не понимаешь, как люди говорят, что-то мне сегодня грустно, а чего-то мне сегодня весело и не понимают почему, Но ну, а ты... с помощью вот этих техник у тебя вот гораздо выше становится вот это понимание глубже, осознание своих ощущений, почему ты что-то чувствуешь, почему ты чувствуешь Злость. сейчас там злобу или почему угу. ты чувствуешь радость, и в глобальном формате этот опыт тебе помогает выбрать. Ты четко знаешь, какое действие рождает тебе хорошие эмоции, а какое они плохие. И, И это сейчас... дает тебе выбор. Ты, ты можешь легко понять, что там, я не пойду общаться с теми людьми, потому что они мне э, вряд ли принесут хорошие эмоции. И набирая опыт, ты по сути избавляешь себя абсолютно от плохого, ты, от лишнего, да? ты можешь четко понимать, какие действия тебя приведут к радости. Я уже бегу, серьезно, я уже бегу на <связываю> практику. <связываю> Смотри, и полтора года прошло. Сейчас все это в тебе осталось? Ну, то есть, знаешь, может быть такое, что ты вот приедешь, наверное, как ты приезжаешь и скажешь да или нет. Ты как после классной поездки куда-то в супер шикарную страну приезжаешь и всю неделю, блин, прикинь, я там был и здесь был, и это видел. И тебя просто захлестывают вот эти эмоции. Я подозреваю, что после Випассаны то же самое. А через полтора года, чисто по идее, ну, должно ж немножко так булкнуть. Да, безусловно. Ты приезжаешь туда. В одном состоянии уезжаешь совершенно в другом. И это состояние, в котором ты приезжаешь, оно не сильно совместимо с реальной жизнью. Я помню по себе, когда я сел за руль, мне было тяжело, потому что, когда ты едешь, тебе нужно одновременно и ехать, и смотреть вперед, и в зеркала, и учитывать скорость других участников движения. И до этого у меня это не возникало ни, никаких трудностей, я это делал абсолютно автоматически, то сейчас После вот первые там, пару дней, я начинал наблюдать и анализировать каждое ощущение, и это было сложно. Вот. Но ты быстро возвращаешься в привычный ритм. Конечно, какое-то углубление ты теряешь, безусловно. То есть, там ты настолько углубился в себя, настолько хорошо это чувствовал, что был ну, в совсем другом состоянии. То есть, конечно, ты в первую там, неделю все это теряешь. Но то, что ты узнал, остается с тобой надолго, и по крайней мере вот эти знания, как управлять эмоциями, как я вот говорил, момент смотреть со стороны на себя, выбирать, ощущать или не ощущать, это с тобой остается. Давай по дням. Вот Ты говорил, первые два дня было тяжело чисто физически. Ну хорошо, какие-то изменения там к шестому дню приходят. Я просто начинала, что люди говорили, что, например, до шестого дня вообще не удавалось э, от мыслей избавиться. И сидели постоянно, как я говорила, что-то жужит, кто-то бежит, кто-то зевает, еще что-то. И mm -hmm. только вот под конец люди освобождались от того, что им не нужно. Э, да, первые дни ты еще не сильно сконцентрирован, и ты сильно отвлекаешься на какие-то детали. Кто-то действительно вставал, кто-то покашливал, и это было заметно. Потом с каждым днем ты углубляешься. Вот. Я не помню точно, какие были перемены в какой день, но, по-моему, на третий день или на четвертый, да, первые три дня мы чисто дышали, на четвертый день дается сама техника випасанной. И там ты уже начинаешь не просто дышать, а уже наблюдать за ощущениями. То, как я говорил. И тогда уже стало гораздо интереснее, и вот после этого момента я уже увлечен, я уже наблюдал и был углублен в это. Потому что просто дышать моментами скучно и неинтересно. Но наблюдать за тонкими ощущениями в каждой точке тела – это, во-первых, разнообразно, а во-вторых, это интересней. И все. Ну и так Начиная было Начиная с четвертого дня, да, мне не было абсолютно скучно. Вот возможно ближе там, к концу тоже были пара моментов, когда я уже понял, что ну вроде я уже все типа осознал, все вроде словил, и мне уже все понятно. Но тем не менее, прям какого-то желания уехать, вот прям хоть капельку всерьез, у меня такого не было. Ну а почему, например, те ребята, которых ты говорил, ушли, они ну говорили, не знаю, потом я, психовали не рассказывали? Не, не, ну мало ли вдруг не, им так не надоело, не виделись, все. Нам в конце дали там, полдня пообщаться друг с другом, но опять же мы общались с теми, кто прошел. А, То есть с теми, кто ушел, у меня не, не было отлично. контакта. Пока мы 10 дней были на випассане, мы смотрели друг на друга и в любом случае у каждого в голове рождались какие-то представления о том, кто твой сосед по комнате, кто твой сосед по залу для медитации. Вот он идет, ты представляешь, а чем он занимается, а как он говорит, и ты абсолютно не знаешь. И эти представления зачастую абсолютно неправильные и абсурдные. И со мной был очень смешной момент. Я так усердно решил молчать, и настроиться на эту випасуну, что я перестал говорить еще, как только вот туда приехал. А по сути там первый час нам еще объясняли, как это все будет проходить, рассказывали там правила еще можно было разговаривать а я уже молчал и ни с кем ничего не говорил вот. и как потом рассказали мне ребята что я выглядел максимально жестким и злостным и все думали что я супер какой-то жестокий чувак и я еще был тогда коротко среженный и, и перепугал да, всех. это было очень смешно и как только вот я заговорил там ребята говорили, блин, офигеть, а ты типа, просто... Ты говорить умеешь. Да, ты нормально общаешься с чувством юмора, и все хорошо, и приветливо, и все нормально. И парень рассказывал, как он представлял, когда я залезал на свою кровать на втором этаже, как кровать трусится, он думает, блин, это я все специально, знаешь, там пытаюсь там доминировать, еще что-то. Какие-то такие фразы, это было очень смешно. Вот. И в целом было прикольно понять от людей, ты представлял там, чем он занимается. И изначально я думал, что там большая часть людей будет из тусовки каких-то ведических ребят, которые максимально на эзотерике. Но оказалось, что большинство это абсолютно не оттуда, а это ребята в основном либо творческие, либо бизнесмены. Там были ребята довольно состоятельные, взрослые, и... То есть это не только те люди, которые углубились в духовные практики и улетели от реальной жизни. Нет, то есть там были люди, которые конкретно живут насыщенно, занимаются интересными делами и социально активны. И хотят типа перезапуститься. Да, да, да. То есть это было ну, интересно, то есть я действительно удивился. Для меня был такой один момент, когда, вот, по-моему, в первый, то четвертый день, когда нам ввели, собственно, технику випасаны я проходился усилием внимания по телу, и настолько у меня, когда это начало получаться хорошо, я почувствовал немножко эйфорическое состояние, и в перерыве, это была как раз дневная медитация, уже было довольно тепло, то есть был какой-то теплый денек, на улице было солнечно, солнечно, солнечно и я вышел после медитации, а там сосенки, травка, и просто лег на траву, смотрел на солнце, на небо, и, по-моему, у меня даже слезы отчаянно. Как выступили. у тебя горят глаза сейчас? Тренди от Тогда а? было хорошо, тогда был классный момент. Вот. Хотя учитель сказал бы, что это плохо, потому что привязываться к любым ощущениям, это плохо, это обречено на страдание. Ну, это же природа. Это, это природа, да. Это наоборот. Люди, мне кажется, ее не замечают. А так выйти полностью, это ощутить, это же как-то. тут меня плющило не от природы, Плющу. а от своего собственного состояния. От того, что я, во-первых, я был рад, что у меня получилось. То, что, чему угу. меня учили. Во-вторых, я действительно многое ощутил. И просто, вот, видимо, какой-то момент, это был там четвертый день, да, уже полностью отошло вот этот ритм там, города, вот этой насыщенной жизни, он полностью забылся. Потому что в первые дни ты еще это медитировал, у тебя постоянно приходили какие-то мысли, и вначале они меня даже радовали, потому что какие-то дела, которые я ставил дома, я о них думал, и, возможно, где-то не было решения. И после часа-двух часов медитации мне спонтанно начинали приходить решения моих домашних проблем. Вот. И я думал, блин, классно. То есть ты об этом не думаешь, а оно из подсознания всплывает. Какая-то палочка Гарри Поттера для супер Ну, это что кстати, замечал и до этого, вот в момент э, медитации тоже. Ты там думаешь, не можешь решить какую-то проблему, а мозг как бы забит мыслями разными. Потом ты садишься медитировать, очищаешь сознание, и опа, нужная мысль сама всплывает. Это классно. Вот первые несколько дней было именно так. А, видимо, уже на четвертый день вот это прошло. То есть я уже освободился от всех мыслей, которые меня волновали до этого, бытовых, приземленных, и уже вошел как бы, вот это вот, э, состояние работы над собой, то есть конкретно углубился в практику. А, окей, смотри, медитация как час, потом перерыв, час, перерыв, час, перерыв. Э, да, и... там, по-моему, после часа есть какие-то пятиминутные перерывы. А большой перерыв на обед, и после обеда там полчаса погулять. И последняя медитация там заканчивалась, по-моему, там в 7 вечера, потом была еще какая-то лекция, и потом было до 10 вечера тоже там час перед сном, чтобы... А что вы делали ну, в этот час? Ну, можно было постирать вещи, например, или погулять по территории, mm -hmm. размяться, вот. А еда, это правда, что все так очень, типа, скромно? Ну, Нет, не скромно, тело... я набрал 5 килограмм. Ааа, а, а знаешь, там типа рассказать? мне дали половинку банончика, я сидел, и почему не целый? Я не знаю, где такое было, конкретно в нашем центре был шведский стол. То есть ты не ограничиваешь себя никак. Да, питание веганское, то есть там нету мяса, но в принципе там было и масло на хлеб мазать, и варенье было и куча и овощей, и фруктов, и какие-то каши, и супы то есть в принципе набор там и какие-то и овощи, там и бобы то есть в целом полноценный рацион по всем параметрам вот поэтому ограничений я не чувствовал единственное что по времени получается завтрак там был в 5 утра обед был в 11 и все и по-моему... Там... нет? Нет. Там в 4 был перекус. И там можно было попить чаю и съесть яблоко. Вот. И как ты успел набрать 5 кило? Наверное, именно из-за того, что я понимал, что мне будет нечего есть вечером. Я на обед съедал 5 порций. Вот как-то так, скорее. Вот я знаю себя. У меня, в принципе, есть некие сложности с питанием. Я часто там переедаю, я с этим борюсь, но тем не менее эта проблема есть вот, и там видимо подсознательно я старался набрать себе побольше еды, наесться, чтобы потом не не голодать вечером ну А почему вообще идет вот это вот ограничение потом не ужинать? Это чтобы типа было легче, ты просто легче себя чувствовать. не понимаю зачем, ну типа человек хочет покушать, сенсация на медитацию, буду думать, я хочу кушать. Почему мне не кушать? Правда. Ну типа уж наоборот это отвлекает. Ну голода такого у меня не было, потому что еды было достаточно, но да, то есть там не было никаких изысканных блюд, чтобы ты специально не, не наслаждался. То есть. Это идет как сенсорная депривация. Uh -huh. В том числе и не общаться, там, не читать, то есть а нет, там, ни телефона, ни музыки. То есть ты отключаешь себя от других внешних воздействий, и у тебя получается возможность лучше чувствовать себя и какие-то мельчайшие детали. Вот самый простой пример. Ты заходишь в темноту, у тебя обостряется слух. Ты там закрываешь глаза или заходишь там в супер тихое помещение, ты начинаешь слышать какие-то шорохи, как ты дышишь. В обычном режиме ты это не замечаешь. То есть, когда какие-то э, привычные моменты уходят, ты начинаешь наблюдать за чем-то более тонким, мелким. Э, ну хорошо, вот ты полтора года прошел назад. Випассану стоит еще раз пройти? Или это типа ты получил знания и все? Или, может знаешь, типа каждый раз будешь приходить и каждый раз будет что-то новое? Вполне что возможно, вполне возможно. И многие были там не первый раз. И я знаю людей, которые проходили там минимум 2-3 курса. Там был парень, который прошел, по-моему, 12 курсов. То есть были ребята, которые в это углубляются. Но для человека в повседневной жизни, который не планирует эскетичный образ жизни, который не планирует уходить там, в монахи, в принципе, достаточно одного раза, если ты научился. Потому что, опять же, если ты не смог, если у тебя не было подготовки, бэкграунда, если ты пришел, у тебя ничего не вышло, то, возможно, стоит прийти второй раз. Но если у тебя получилось в первый раз, ты уже получил инструмент с помощью которого ты можешь выбрать, как тебе жить, выбрать, какие эмоции испытывать, и выбрать более счастливый образ жизни, этого тебе достаточно. А дальнейшее углубление, оно уже будет оторвано от реальности. Ну, вот это мое мнение, что дальше ты будешь углубляться, то все равно ты выйдешь в обычную жизнь, ты все равно будешь общаться, чувствовать с обычными людьми, где-то тебе придется... Закрывать глаза, подавлять чувствительность, чтобы не, э, от излишней эмпатии не страдать, потому что ты вот, выходишь, ты гиперчувствительный, ты там, не знаю, посмотришь на какого-то бомжа и впитаешь все в этом чувства, и тебе будет э, мерзко внутри. То есть такого плана. И ты такое переживал? Я это пережил еще первый раз до того, до Випасы, когда я уходил в лес на три дня, я уже упоминал ранее об этом. Я когда увидел первого человека, это был где-то там в селе какой-то там работник э, на остановке и, и который там утром ехал там на работу после какой-то веч вечерней пьянки и у него ну, было максимальное вот это негативное выражение лица я посмотрел ему в глаза и прям вот все прочувствовал, все перенял на себя то есть после трех дней полной депривации общения я был максимально настроен на эмпатию и я аж просто офигел от этого и после этого вот я стараясь фильтровать. Чтобы сохранять высокую чувствительность, ты должен ограничивать себя от каких-то сильных... Да, потому что после <свцов> этого ты притупляешься. твоя чувствительность, она как бы не абсолютна, она относительная. Если у тебя вокруг много каких-то ярких моментов, ты притупляешься. У тебя мало происходит событий, ты начинаешь быть более чувствительным, воспринимать все меньчайшие детали. Короче, Разрыв баланс. Свои. Да, да, да. И в принципе, чтобы чувствовать этот баланс, одного mm -hmm. курса вполне достаточно. Ну, мы, короче, на этом заканчиваем. И пока люди идут заваривать себе чайник, связь сейчас будет мне показывать, как регистрироваться на этот mm -hmm. курс. Я просто сейчас побегу. Поэтому, да, всем спасибо. Можешь еще раз попрощаться, чтобы все поплакали от твоего красивого голоса. Все хорошо, не